Так, за, э, обратите внимание на борщ. У нас вода закипела, угу. и мы первым делом ложим туда э, капусту белокочанную. Ну вообще сейчас запишем состав карабуш. Вот кусочек взяла. Способа порезать наши овощи на суп это как, э, как обычно можно потереть их а можно их вот так вот по как, как это называть соломкой, соломкой да мне больше всего нравится когда тоненькой соломочкой на борщи может это... Ну, в принципе, мне кажется, это одинаково. Что тереть, что резать. Просто кому как больше нравится. А, вот еще ножик надо поточить. Так. Да. Видно, появится? Как, как всегда, долго нагревается у нас И Все на, на кубики Вообще, кстати, да, можно репу добавить Вместо картошки Да, кстати Я как-то делала мы добавляем свеклу, что свекла даже дольше варится, а обжаривать на масле мы будем эту морковку, морковку да. А свеклу просто да. Тут мука, сахар мука уже получили. 50, да? Угу. А нормально. Нормально. нормально. А соду гошевую куда будем добавлять? В жидкости. Да. да, в жидкости. Ну, в принципе, без разницы, но... А мы добавляем это все соединим или отдельно? Отдельно. Отдельно. отдельно. Так. Да. Угу. Достаточно? А, много. Много? Да, да, да. Без горки. А если белую девчонку положить, то видите, она подзапечется, запечется, Она, или... она, она слишком жидковата. А -а -а. Может а -а -а -а. быть, да, это выдекат. Да, да. Угу. И вот так вот нади а? ее так. А -а -а. Вот вот угу. Надо еще сок. Еще да, можно. Да. Да. Чтобы За, э, обратите внимание на борщ. У нас вода закипела, uh -huh. и мы первым делом ложим туда э, капусту белокочанную. Ну, вообще сейчас запишем состав К рыбы. Четыре столовые ложки. Возможно, вот все, что есть. А, выпекаем при какой температуре? 180. 180. До румяного цвета. Мерить. Мы увидим, они Мерить. поднимутся и, как сказать, ну, Джем, Вы можете а тогда -то? вот потом выпечь, потом в серединку а, в это, а, это так, джем добавить и крем сверху. А, да. Вообще можно да. такой, просто добавить туда арбузы, яблоки, орехи. Там, ну, сколько, а, ну, сколько, а, ну, сколько, на четыре? А тут да. все, мне кажется, просто останется, останется вообще капелюшка, может, все, добавим и все. Так пусть останется, но потом. Так, так сейчас посмотрим сколько. Да, да нормально, можно все. все да? Чтобы было почернее. Ой. Так. А для тех, так, вот кусочек взяла, У -у такой, и вложу туда. Да. А там косточки? Нет, без косточек. <смех> Магазин готов. Также можно просто вместе перемешать клюкву, черную смородину. А, типа с лесными ягодами? <смех> <смех> да, такое <смех> сладкое, с Это, это сам не бей, а нету, век, да? А больше нету, да? Обязательно по, по две, потому две. что они <смех> <не смех> очень сильные. А прикидывал? Ну вот одну четвертую Нормально. Угу. Это же в конце, да? Сама? Не нависать, а просто целиком, да? А сок. А, сок? А. Да. Вообще, вон это идёт. Вот. Угу. Да, давайте А еще и да? А а еще и было? Будет. Так, это вот Три в одном. Так, ну вот с коричневыми. Их не так видно, да? как. А, как проверить? Зубочисткой. У меня тут 480 грамма, а так-то 0,5 продается. А мы все сейчас делаем. Да, мы сейчас все делаем. Ну, грубо говоря, пачка вот, э, сливки 33% для взбивания. Да. да, Это разные фирмы. Знаете, покупается молоко в этом, вот в 3-литровом банке сверху, они тоже взбиваются очень жирные сливки, домашние, деревенские. Но они дело в том, что из-за того, что они там не 33, они, мне кажется, там... Шестьдесят, наверное. Вот ножки подошли. Становятся такие чуть-чуть без добавляем сахарную В расчете на сто грамм 1 столовая ложка. Без горки. Угу. Сейчас, сейчас, сейчас, вот реально вот это продавали в детстве, Баночка. Я вот вам покажу как, а как домашний вариант. Может просто взять угу. вот так вот. корочку сделать, очень красиво будет. И сейчас мы еще украшаем. Пасы какой-нибудь там, да? Отлично. Я могу пока снимать вторые эти, да? А можете, знаете, что наше украшение помыть? Вот так по кругу ведете? Можно я по кругу. А, можно всякие цветочки. Или цветочек, да? Какой-нибудь. Так как у нас а, э, не выложено да. там, нет? Нормально, не страшно? А, ну давайте помешаем бумаж, сначала. А, да Мож да, да. Вот А вот эти покажем. Давайте, да. Вот эти. Так, там. поехали. Сначала по внешней, да? да? А, давайте покажу. Давай. Держать прямо. Как, как лучше, вот, чтобы рука не закручивалась. Да, да. Как-то по-другому. Вот так. Вот так. Пока не будет тут Прямо держать. А, прямо. Да. И вот такой. Вот так, хорошо. Потом Дашку пробую. А я поделюсь в О, году. И вот так вот детишкам О, О, с детишками мажется. Вот. такая ручка прям. Все, уже хватит никому не даст. Подождите, девочки. Подождите, я даю закрепить материал. Дай, пожалуйста, что-то к нему Не Давайте коричневую, чтобы у нас коричневая тоже красивая. Так, вот это. А, еще тут Это помидор. Прямо сейчас. А где это У нас там вниз. Сверху еще. Что там за магазин такой? Кондитерский магазин кондитория. Ты вот как смотри раз, потом два спиралькой. Я скромнее тебя делаю. Конечно, не надо. Она же большая у нас плюшка-то сама. Да ладно. Ну это ее почерк. Да. Я помню твои печенье. Помню вас. Теперь нормально? Отлично. тебе как нравится? Нравится. Конечно. конечно, но тут ну, есть значит, а, ромни. Ага, и можно крепкие. Ага. А можно, да, Алло, да, да. Алло. Сейчас, сейчас, знаешь, вот а, просто если из... маленько без... А -а -а. Да, да, да. Нет, пожалуйста, да, хотя бы одно. попробую. Нет, Нет так, ничего там? не закончилось. Вот ага. ну, так, Принцов. тоже будет очень хорошо. Да. Но даже у меня получилось с первого цветучка. Я могу ехать, вот, Мы, я говорю, чуть -чуть. Это Друг, да, с, да, с одной да. мамой, она у нас кондитер по образованию, uh -huh. и в, у второклассников делали классный чаш. Она из-за одного детей огромные коржи готовые, принесла с собой все эти косметки готовы уже за И вот все дети в классе, там два класса в доме, выдавливали вот эти вот узоры. И, и вот, смотрите, Томпера, вот так ток, ток, вот И ток. отрезали ток. И вот так положили О, и, и не очистили? Да. Еще, говорили, говорили. да, конечно я Светлана. Светлана. Это, Скромно так это думаю А, а я, здесь уже оранжевая А, а это, это кто так а, сделал? Это ксю. Сделала так Ну у меня же сколько я отсадила Руки, руки какие-то удовольствие Они у нас просто Такие ну, как у меня в первый раз, так же, ну, как у да? а -а -а. меня. Скромные, Скромные, Ксюша. Вот, вообще супер. Я Скромные просто умные. Я посмотрела, доставилась, настолько. Сейчас ли... обморок от красоты твоей упадет. Ой, не надо, не надо. А -а -а. От голода? От голода скоро вот. от Так, голода... вы тогда украшайте, а я буду предлагать. Да. А я найду торт, который мы делали здесь. Ну, вот он. А вот таких да, да, да, да, да. а вот Да, да, да. Вот таких вот. Я посмотрю. А что там насадки нет? Насадка так. другая, да? Ну, это так а. вот. Ну, потому что они, наверное, им не хватило. А добавляют да, да? Да. Да. Да. Да. в Давайте вот эти тоже, видите? Давайте, давайте все-все-все сейчас делаем.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 Прям да, вот да, да. Присупень по карабте. Половинками? Ты когда будешь резать, ты достанешь штучку, ладно? Нет, сначала вот так на половинку, mm -hmm. и потом на дольки. Как? как нет, нет, вот это что-то? Нет, нет, нет, нет. -не -не, Вроде убрали. Жестенька, жестенька. Как, как долька? Яблочки. Ну, сколько тонкие? Можно все Да, дольки. А, я Ага. Хотя у нас и так, в принципе, все разъехалось. Если бы они были такие более твердые, то они бы у нас... Да. Да. Свежие, ты только в Дашке, потому что она а это вот сейчас. Яблоко. Яблоко. Яблоко. Яблоко. Даже добавляю, что баку Чёрный перец, на нас его нет. И укроп. Да. Все кинзу переносят. Нормально, да? Такие жирные лузы. Ах. Такой желтенький цвет. Да. да. Яйцо. Чтобы они стабилизировались, они очень текут как достаточно. Вот, добавим вам вет соль обычную и потом ненадеять объем чуть-чуть. И потом, когда это чуть-чуть откинет, мы переложим. Добавим черную соль. Да, потому что черная соль она в горячем потеряет свои свойства. Вот сюда пол чайной У -у -у. ложечки. Я добавила обычную. А можно черную. И черную, когда вот сейчас мы переложим, чуть-чуть она отрасль. Либо можно, чтобы остыло здесь же, ну какое-то время пройдет, uh -huh. а мы так ее переложим. Uh -huh. А мы не будем желе замороженное, ну желе такого ну, нет, не презентируем, не схватится как-то. Ну вот такой будет. Uh -huh. Если можно чуть-чуть меньше сливок, то будет чуть более, как сказать, погуще, да? Погуще, да? да? Это уже некоторые так делают. И добавим зелень. Вот, а это оставим на украшения. нравится. Но если вы ее так, например, посолите по, по специи, сделаете, пожарите, это будет не очень вкусно. Во-первых, это вот сухо. Чечевица, она такая у нее свойство, что она так еще склеивается, сжимается. Как-то вот. И поэтому нам ее нужно с чем-то сдобрить, как в принципе и обычные котлеты, хотя я ни не раз в жизни не готовила, но... Слышала, что там лук добавить, там -ля -ля. Ага. и вот как раз мы все это дело добавим сюда. Я даже морковку мелко пореза, крупную никак. Да? Морковку? Да. Она подольше наверное, потому было. На кажется, самом деле можно, просто опять же, наверное, mm. мне mm. нравится, чтобы mm -hmm. было мелко. Mm -hmm. Нежно, да, так? Да. Да. Да. да. На самом деле можно. Mm. Так, у нас будут две маленьких. Э, морковки. Потом добавим сюда нашу капусту. Как ее можно тоже обжарить? Помните, как мы лучок делали mm -hmm. в прошлый раз? Ее также можно обжарить, но я на самом деле не обжариваю. И так нормально получается. А в кафе обжаривают? В кафе, э, возможно, обжаривают. Обжаривают капусту? Да. Тоже на но... табленом, да? Да, да, да и все те специи, но особой разницы как бы и так и так как-то так получается нормально. Вот. Вот на этой стадии нам нужно добавить сюда специи, соль и воды. Вода это вот такой секретный ингредиент, чтобы у нас было не сухо. Ну, то есть и э, овощи тоже секретный uh -huh. ингредиент. Если их положить один к одному, вот, например, у вас получилось где-то 500 грамм э, пасты, ну, я взвешивала, так грубо говоря, то где-то 500 грамм овощей положить, если uh -huh. то воды надо совсем чуть-чуть, иначе они развалятся. Mm -hmm. Мне нравится, чтобы меньше чуть-чуть добавить овощей. овощей, но больше воды, чтобы овощи не перебивали вкус э, котлет. Mm -hmm. uh -huh. Я, э, бланширую эти помидорки. Это для омлета. Заранее. Так, и... А что значит бланширую? Снять кожу. Uh -huh. Я так еще и сделала. А они сейчас... Здесь пицца сейчас такая Чуть-чуть кориандра. Потом черного перца. Черный перец у меня на закончился. Запомнить, да? Да. И, и шамбала, вот этот секретный ингредиент. А сколько примерно идет шамбала? Ну, наверное, одна треть. Треть Нет, э, даже ложки? Нет, должна Ну, в общем, вот так Чего вот. Чего одна треть? Чайной ложки. Вот. Тут уж чайная, наверное. не не, не, -не. И соли. Соли где-то одна чайная ложка. вот на вот так вот видите, и уже как-то суховато на звук да на звук на звук на то что есть водичка-то нужна да да обязательно а сколько воды сейчас посмотрим должна быть такая воздушность Видите, вот у, у, -у, у нас остались вот эти. но ну, ничего страшного. Они тоже постараются. Ну, да. вот у кого хороший блендер, вот у меня дома хороший блендер, у меня таких не остается. Погружной или... У меня чаша? погружной. У меня и чаша, но я делаю погружным, потому что в чаше... Не до, ну, как бы, как бы нормально чавкает. Вот, но я еще добавлю. <свист> Черт, а мне пос... Ну, они, поверьте, вот... Сначала, сначала, да, сначала кажется, что жидко, а потом будете сухие у котлеты у есть. <свист> Но если сухие котлеты, то можно потом сделать какой-то соус. Когда ты боишься, что уже сыра, это идеальная консистенция. И причем немножко что подождать, чтобы посмотреть. У меня такой прям темно-красный дом. Котлетки и первую сторону на среднем огне под закрытой крышкой как кофты да ну, то есть можно сделать по толще по тоньше как, как вам нравится давайте мы тоже попробуем как немало там уж за нормально Да, я не Нормально? Да, вот в маппинах всё чуть-чуть сок дало, а без того, что из мазинки, да? А, я а, не, знаю, да. ну, не Как она на единичке вообще. Она еще немного. Маппины Не-не, еще, а, а... не, не, еще рано вам. Да. Да. Я бы сейчас приобрела. Не, на. Да. И еще все запомните? Все, кто хочет, может запомните. Мы переворачиваем. Mm -hmm. Вот они такие получились. Mm -hmm. Ну, чтобы у вас дома были. А Представили. Представили да. они. Да, да, да. -то. да, вот, ты только снимаешь. Снимаю. Чтобы хорошо купить. И, и э, если вы хотите сразу... Как... Надо будет 12-20, даже полчаса подождать. Они должны там выйти как-то. Ну теплые, потому что вот если сейчас они горячие, если они немножко каши внутри, да. Да. да, да, да, они там как бы не совсем открыты, но и приобретут нужную тебе вот когда Сергей все было таком достойным. с этими ребятами. В Да. у нас, 4 Или еще маленькие? Да. маленькие И он говорит, ему больше чем... У У нас они будут разных размеров. Она действительно такая очень-очень нежная Очень нежная да, масса Да, да. А И вообще, не как есть, становится сухой С серединкой мне кажется, не надо Мать маленькая, маленькая вся Да, маленькая она... И мне кажется, что именно почувствовать надо да, да. Да. Она вот именно такая Так вот, такая... я бы думала, что я я не что у Решила, не чтобы она там. Да Отлично! Ну, да, будет еще желтее. Золотой На самом деле, когда такое сделать, он такой немножко светленький получается. Тут у нас будет. Золотой. И как раз сюда вот можете посмотреть. Так, а мне надо взвесить. Я все время не это... пишу. Вчера. Так у нас 350, мы сделаем, например, 200 грамм. И так обжарим. мы добавим, да, в спец. да? И на 200 грамм нам нужно 400 грамм воды. Вот можете на глаз? Ну, на самом деле, вот, кстати, вот что я единственное дома всегда взвешиваю, это когда я рис готовлю. Ну, может, гречку, да, гречку я, конечно, так на глаз, но рис или бургур я всегда, мне как бы. Ну, я так подставила, все, и я точно знаю, через там, 10 минут у меня будет готова, и у меня ничего практически не подгорит или не выкипит раньше времени. И в кашу не превратится. Да. Так что добавим воды как раз. Да, да. И а, да, да. а сколько ложки было масла сюда? Масла вот сюда вот. Да, Одна? Я не помню. Вроде бы, пол... ну, как бы две, но не таких большие. Uh -huh. да. Я всегда люблю побольше масла. И course. добавляем кипяток. У меня уже не было. Кроме коркулы ничего не было. Да, Тогда... А, добавим... таких до прозрачных зерен Перемешали на самый маленький огонь и минут 10. Он такой вот дырочками пошел, это нормально. Как раз мы его ничего... Ага. Смотрим, воды практически нет. Берем... Сколько у нас времени прошло, да? Перловка, смотрите. одобрила в лепиху в ней там какие-то множество микроэлементов и я ее купила вот на рынке из района нашего а здесь кстати вот на актерском рынке вот она да. сейчас его в общем, да, да. даже можно потом заливать потом... Вот эти черные, вот это внутри. <связи>